Пока же в настоящей алгоритмике мы раскрываем и проявляем алгоритмы в первоосновах любви и в первоосновах ненависти как механизмы притяжения и отдаления от себя некоего информационного поля, которое мы называем полем событий. Любовь это притяжение к себе поля событий, Ненависть это отдаление от себя поля событий, то есть возможность взять события, вписав в свои первоосновы жизни и смерти, а ненависть это возможность не брать события и не вписывать его в свои первоосновы жизни и смерти. Механизмы, которые, по крайней мере, включат у вас возможность выбора, брать-не брать. Когда мы сумеем подключить еще одну мотивацию, еще одну алгоритмику. Первоосновы любви, первоосновы ненависти могут э, выполнять уже более мощную и более филигранную работу. Но вот это пока простейшая их, простейшая их функция. Даже если они будут способны делать только это, это будет уже неплохо. Почему неплохо? Потому что первоосновы жизни и смерти, точно так же как и первоосновы любви и ненависти, будут заполняться у вас равномерно, пока по бинару. Начало, конец, жизнь, смерть, притяжение, отдаление, пока по бинору. Но освойте хотя бы биннер. Тогда уже освоите и механизмы более, более сложного переподключения. Тогда ваши первоосновы внутреннего круга станут действительно сильными и займут более высокую иерархическую позицию, чем они занимают сейчас и должны занимать. Но человек потерял навык мыслить не бинарно. Потерял, потому что, потому что рассчитывает всегда на принятие решений кем-то другим, не собой. Кем-то другим. Вот приедет барин, барин нас рассудит. А что мы можем сделать, если так, Есть день-ночь, что мы можем сделать, не можем это изменить. Пока человек так мыслит, он будет зависим. Но подобный мыслительный ряд одноразово в одну ночь не изменить. Перепрограммирование такого уровня занимает время. И такое перепрограммирование будет возможно только при одном условии, если внутри Третьего круга, первоосновы жизнь, смерть, любовь и ненависть будут представлять у вас равный великий крест. То есть первоосновы должны быть равны друг другу. Мы пока не говорим, на какую величину они должны быть заполнены. Пока не говорим об этом. Потому что эти характеристики ⁇ это характеристики уже профориентации магической. Мы говорим, что они хотя бы должны быть равны. Пусть они заполнены пока в основном копиями, но они хотя бы заполнены и этими копиями они равновесят друг друга, другу. Потому что первоосновы жизни, первоосновы смерти, как хорошо сказала коллега в самом начале, с которой мы беседовали, Наталья, что обычно у человека как раз одна первооснова заполнена, а вторая нет из серии жизни и смерти. Что позволяет ему либо заканчивать процессы, либо начинать не заканчивать либо заканчивать не начиная. И этот его функционал, он делает его жизнь ужасающей. Он делает его жизнь кошмарной. В первом случае, когда мы только начинаем, но не заканчиваем, как описала коллега, мы тащим с собой ворог событий, которые никак не можем закончить, как тот чемодан без ручки. Мы тащим за собой, не знаю, всю советскую эпоху. Потому что мы ее тоже не можем закончить. Вот она вот сзади нас, как парашют, тащится за шпион, которую мы никак не можем прикопать. А потом удивляемся, почему Штирлица все шпионом называют. Штирлиц, закопайте уже парашют. Уже закопайте наконец. И напротив, если у нас работает только одна первооснова смерть, мы прекращаем все, ничего не начиная. Для всех окружающих вы будете злой гений, и ненависть окружающих уже не как первоснова, а как чувство всегда будет обеспечивать. всегда, потому что все должно быть равновесно. У каждого явления свой срок жизни. Если вы продлеваете его срок жизни, всегда заслуживаю. Если вы его прекращаете этот срок жизни, то тоже всегда заслуживаю. потому что инициатор платит. Любовь и ненависть позволяют вам эти первоосновы выровнять. Выравнивая первоосновы жизни и смерти, первоосновы любви и ненависти выравниваются точно так же, потому что алгоритмы заполнения информационных структур должны быть равны друг другу. Потому что если они не будут равны друг другу, и первоосновы начнут заполняться неравномерно. Это естественно. Поэтому сейчас, раскрывая первооснову ненависти, раскрывая ее также тем же механизмом и начиная дополнять ее тем же механизмом, что мы заполняли все остальное, помните это, закон равновесия здесь самый главный закон. И пусть оно будет заполнено не всей информацией алгоритмов притяжения отдаления, Не всей алгоритмикой, на которые вообще способна первооснова ненависть. Как не все алгоритмикой заполнены у вас первооснова любовь, как не все алгоритмикой и не всеми информационными системами и пакетами заполнены у вас первоосновы жизни и смерти. Но самое главное, что они будут заполнены равномерно. Но Если они заполнены неравномерно, то ближайший переход на второй круг, он сделает вас еще более перекошенным. А значит, еще более зависимым от эгрегора вы будете вынуждены в окружающем мире постоянно искать себе пару для равновесия. Не потому что она подходит вам по духу, по мыслям, по мировоззрению, по убеждениям, по целям. Вы будете элементарно искать себе стихийную пару для равновесия. Как дворянин, который женится на крестьянке не потому, что ему надо улучшить породу, а потому что его перекосило уже на эгрегоре так, что ему нужна абсолютная, тотальная альтернатива, причем по всей вертикали сознания а не по какому-то одному тонкому телу, начиная, ему нужна альтернатива от биологии, заканчивая будхиалом. Только лишь для того, чтобы себя уравновесить. И что это за жизнь? Видите это, видите это в объеме, учитесь смотреть не только в рамках своего собственного небогатого, очень небогатого опыта, Смотрите на это в комплексе, смотрите на эффекты, к чему приводит перекошенное сознание, как люди портят жизнь себе, как они рожают в этой перекошенности детей, таких же перекошенных. И что потом происходит с этими детьми? В котором они живут в мире, в котором любовь и ненависть это только чувства, способные подарить жизнь, но способные довести до смерти.